США передали по гран войскам Узбекистана 50 автомобилей Toyota Hилаcus и Фортюнер повышенной проходимости. Автомобили переданы в рамках проекта Фонда по нераспространению и разоружению, финансируемого Государственным департаментом. Автомобили оцениваются в 2,25 миллиона долларов и являются частью помощи, оказываемой США Узбекистану в области безопасности.